Внезапно кто-то стал Легонько постучивать меня по голове Вот может это болты, а может это другой Ай, как глаза хочу, но все равно Немного боюсь Светлого заката легкая грусть Что дает? Прошу, не уходи, постой Я не повторяю твое Все чаще буду Внезапно кто-то стал, легко вот стучать меня по голове, возможно ты был ты, а может ты другой, открыто захочу, но все равно немного боюсь светлого заката, легкая грусть еще прошу не уходить потом я не повторяю твою все чаще буду не говори все то что я прекрасно знаю сама, я лишь прошу победа о том что говорит тебе душ Я так хочу прижать себя к себе и никогда не отпускать. Однажды я.